века многие ученые пытались найти способ заставить картинки двигаться, и, к слову, некоторым это удавалось. Однако лавры изобретателей кинематографа принадлежат братьям Люмьер. Известно, что некоторые зрители, смотревшие знаменитый поезд, пугались его и даже пытались убежать из зала. Сейчас кинематограф это не только достижение прогресса, но и мощная коммерческая индустрия. Телефон. Первые упоминания о попытках передать звук встречаются в летописях 9 века нашей эры. В XIX веке несколько ученых работали над идеей создания телефона, однако официально его изобретателем считается американец Александр Белл, который в 1876 году запатентовал устройство, названное им «говорящий телеграф». Электрические телефоны XIX века стали прадедушками радио, мобильных и спутниковых телефонов, появившихся в XX и XXI веках. Радиоприемник в 1895 году наш соотечественник Александр Попов представил первый радиоприемник, работающий за счет улавливания электромагнитных волн. Изобретение Попова послужило основой не только для развития радио, как средства массовой информации, оно открыло новую эру в изучении физики. В наши дни радиостанции все чаще переходят на цифровое вещание. Стекло. Историки расходятся во мнениях по поводу происхождения стекла. Одни считают, что его изобрели в Египте, другие отдают предпочтение шумерам. Как бы там ни было, это одно из самых древних изобретений. Его возраст насчитывает порядка 5000 лет. Только представьте, что люди, жившие несколько тысячелетий назад, умели изготавливать не только прозрачное, но и цветное стекло и использовать его в декоративных целях. Колесо Точное место изобретения колеса неизвестно, возраст историки оценивают в пределах 5-4 тысячелетий до нашей н.э. Без колеса не было бы не только современных средств передвижения, таких как велосипед, автомобиль или даже самолет, но и множество механизмов. Именно колесо послужило мощнейшим стимулом для развития науки и ремесла. На его основе были созданы гончарный круг, прялка, мельница, шестеренки, зубчатые колеса и многое другое. Компьютер Ученые, работающие над созданием ЭВМ в середине 20 века, вряд ли могли предположить, что их разработки полностью изменят жизнь всего человечества. То, что создавалось как вычислительное средство, ныне используется во всех отраслях науки и во всех сферах жизни большинства людей на планете. Мы настолько привыкли к компьютерам, ноутбукам и планшетам, что попросту не представляем свою жизнь без них. Печатный станок это изобретение Иоганна Гутенберга, относящееся к XV веку, стало революцией в производстве книг. До внедрения печатного станка книги переписывались вручную, причем на создание одной книги могло уходить несколько лет. Естественно, что позволить себе иметь дома хотя бы одну книгу могли лишь очень богатые люди. Печатный станок дал человечеству возможность знакомиться с великими литературными произведениями. Бумага. Исторические хроники утверждают, что бумага появилась в Китае во втором веке нашей эры. Изначально ее делали из шелковых нитей, перейдя впоследствии на более дешевые материалы, такие как крахмал и клей. Со временем бумага получила широкое распространение, полностью вытеснив берестую пергамент. Трудно представить, что бы мы делали без обычной белой бумаги. Мыло. Первые упоминание о мыле относят к третьему тысячелетию до нашей эры. Древние египтяне использовали его не только для мытья, но и для стирки одежды. Кроме того, именно мыло стало основой для создания многих косметических средств и бытовой химии. Порох придумали в Китае, предположительно в IX веке нашей эры. Согласно одной из версий, это изобретение стало случайностью. Изначально его использовали для фейерверков, но вскоре стали применять в военных целях. Именно порох стал толчком для дальнейшего развития огнестрельного оружия и взрывных устройств. Так знать, может, его и вовсе не следовало изобретать. Имеется 9 килограмм крупы чашечные весы с гирями 50 и 200 граммов. Попробуйте в три приема отвесить 2 килограмма этой крупы.